Эти пять ошибок допускает каждый парень. Ошибка номер один – белые носки за пределами зала. Белые носки выглядят очень неформально. Не надевайте их на официальные мероприятия. Они сгодятся только для тренировки. Ошибка номер два – мешковатые штаны. Никто не хочет видеть ваше нижнее белье, да и при зомби-апокалипсисе вы не убежите. Ошибка номер три – пижама. Я понимаю, что в пижаме может быть очень удобно, но сложно найти что-то более неряшливое. Ошибка номер четыре. Футболки оверсайз. Должен признаться, я сам носил такие. Убедитесь, что ваша одежда подходящего размера. Если вы худощавый парень, то в мешковатой футболке вы будете выглядеть еще меньше. Ошибка номер пять. Слишком крупные логотипы. Избегайте их, если только вам не платят за то, что вы будете ходячей рекламой.